всем привет на бирже UB доступен заработок и степ данный токен вы будете получать каждый день купив один из уровней буквально две минуты назад было доступно все семь уровней нет 8 5000 появился 5 по моему было 10 доступных или 20 но остальных по 10 20 15 так вот то есть было время приобрести Уровня. вам необходимо для этого иметь USDT на балансе обратите внимание USDT без окончаний например B, T это сеть Tron TRC20 B Binance Smart Chain BIP20 вам необходимо обычно USDT покупая например за 100 долларов уровень вы будете получать 20 USDT ежедневно плюс бонус по сегодняшнему курсу это 3,35 доллара. 1224 доллара в год составит ваша прибыль. То есть увеличите в 12 раз свои вложенные средства, если цена сохранится. Она чаще всего прыгает. Самая низкая была отметка 11 центов месяц назад, может сказать средняя цена 14 с половиной центов вот сейчас стабильно держится на отметке 16 центов 17 центов ссылка на регистрацию будет в описании под видео она легкая занимает одну минуту и для того чтобы пользоваться биржей кис проходить не нужно вот вывод криптовалюты без верификации аккаунта но ну, не только криптовалют, фиата Вообще все функции этой биржи вам доступны без кис. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.